Проект ученых Института международных отношений, и истории и востоковедения КФУ поддержан грантом в рамках конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан в номинации ⁇ Социально значимые инновации ⁇ Ученые разрабатывают модель активизации науко-творческого потенциала молодежи. Работая в КФУ, мы видели, что студентов, очень много у нас талантливых студентов, но они почему-то все не очень-то ориентированы на науку, на исследования. На самом деле как бы, мы знаем, что общество сейчас требует именно реализации вот этого творческого потенциала. Поэтому мы начали проводить наш коллектив здесь, в Институте международных отношений, начали проводить вот некоторые мероприятия, и потом поняли, что необходима логика этих мероприятий для того, чтобы студенты постепенно втягивались в науку творческую деятельность. Стимулировать молодежь к проявлению большего интереса к научной деятельности различные органы власти и грантовые фонды пытаются давно. И в отдельно взятых случаях это, безусловно, принесло свои результаты. Однако вернуть науку в массы задача не из легких. Студент не только учится, но и приобщается к науке. Особенно это касается магистрантов и аспирантов. Почему? Потому что магистратура ⁇ это второй уровень высшего образования, когда человек готовится научно-исследовательской работе, и педагогической деятельности. А студенты нашего университета, конечно, они в первую очередь должны на уровне магистратуры уже почувствовать себя молодыми, начинающими учеными. Стоит отметить, что у коллектива ученых Института международных отношений и истории Востоковедения КФУ для работы над новым проектом имеется серьезный задел. Первые шаги, предваряющие старт реализации проекта, были сделаны и в области организации специализированных мероприятий. Мы считаем, что участие студента в конференции нужно за участие студентов в конференции я думаю нужно даже ставить в рейтинге отдельный балл но а поскольку кроме конференции есть еще другие мероприятия теперь мы при, так, вступили вот на новый путь такой что студенты именно магистратуры будет очень хорошо если они будут принимать участие в различных также для студентов магистратуры был задуман конкурс. Но ну, и этого нам показалось мало, и мы решили, что должен быть пропедевтический курс. Реализация проекта рассчитана на пять лет. К концу обозначенного периода ученые планируют внедрить результаты исследований в практику студентов различных курсов и создать механизм преемственности модели. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.